В этом видео я хочу рассказать об аэрдропе, который проводит биржа BCNX. и участвуя в этом аэрдропе можно заработать монет Ripple на 25 долларов. Так, для начала хочу сказать, что это не первая раздача. На первую я не успел, можно было заработать Ripple на 40 баксов. Точнее, можно было заработать монет от этой биржи на... На 40, на 40 баксов и тут же можно было их поменять на Ripple в эквиваленте один к одному, то есть в итоге можно было получать обменять заработанные токены от биржи на Ripple на сумму как раз вот 40 долларов. Вот. в той раздаче я не успел поучаствовать сейчас у нас другая идет раздача на 50 сначала было на 50 но это для первых тысячи человек теперь вот идет всем остальным на 25 долларов и здесь насколько я понял я сам еще не участвовал еще не выполнял задания. сейчас все это буду делать у вас на глазах вот. И здесь я так понимаю, что уже непосредственно Ripple будут выплачивать, потому что задание, я посмотрел задание, как, которое надо выполнить, и последним заданием является ввести кошелек а, как раз вот для Ripple. Вот. Ну, естественно, я так понимаю, что на этот кошелек как раз и будут перечислены Ripple. Для того, чтобы поучаствовать в данном аэродропе, надо зарегистрироваться по ссылочке, которая будет в описании под этим видео. Попадаете на такую страничку, заполняете поля, ставите здесь галочку, по-моему, здесь, нажимаете регистрация, проходите на почту, вам приходит письмо. Знаете, да, что надо делать? Открываете это письмо, там будет кнопка для подтверждения вашей почты, нажимаете вот на эту кнопочку, тем самым подтверждаете почту, которую вы указали при регистрации. Вот, потом заходите на биржу. Кстати, на главной страничке мы видим, что у нас сейчас заканчивается через, ну, можно сказать, 11 дней. Здесь вот есть вкладочка Airdrop. Как раз вот нажимаем и переходим. Там же почему-то вот обозначена вот эта раздача Earn, Вот смотрите, видите, наводим. Вот она. Но она вроде уже не активная, но почему-то до сих пор она здесь написана. Не знаю почему. Это как раз вот та, про которую я говорил в начале видео. То, что на 40 баксов было на сайте можно познакомиться более подробно с биржей сейчас мы на этом не будем заостряться сейчас у нас просто мы участвуем в аэрдропе но для того чтобы участвовать в аэрдропе надо зарегистрироваться на бирже далее установить двухфакторную аутентификацию это обязательно и пройти процедуру KYC Все, здесь дорожная карта с командой можно познакомиться. Ну, в общем, как-то так. Сами посмотрите более подробно, почитайте, кому что интересно. Так, здесь вот есть ссылочка на форум на Bitcoin Talk, так что можете тоже там поизучать информацию. Так, кабинет у нас выглядит следующим образом. Здесь вот я отправил как раз документы на проверку. Спрашивал я, есть, кстати, русскоязычный чат, я оставлю ссылочку в описании под видео вот кому интересно можете задать вопросы вот в принципе вот моя переписка смотрите войти надо пройти первый уровень я спрашивал для участия в аирдропе мне сказали да потому что видим да здесь есть первый уровень второй, третий. дальше какие вопросы я еще задавал тут совсем недавно смотрите спрашивал скажите пожалуйста адрес Ripple, ripple да, в кошельке криптонатор подойдет мне сказали если он поддерживает ripple наверное они не знают про кошелек криптонатор ну да там есть криптонатор он несколько монет поддерживает в том числе там есть ripple по крайней мере был раньше но наверное сейчас есть и вот еще я сказал, спросил или можно взять адрес на бирже например на битрикс или на бинансе вот здесь мне сказали можно, но лучше взять адрес кошелька, который поддерживает Ripple. Вот опять же здесь проматывая чат, изучая информацию, я понял, что процедура KYC здесь проходит в течение 72 часов, вроде так, но ожидаться ее подтверждения не обязательно, можно сразу пройти выполнить задание, поучаствовать в данном аэродропе, ну а потом уже дождаться результатов KYC. Ну, это если я правильно понял. Итак, давайте посмотрим, что у нас ждет, какие задания нас ожидают в этом аэродропе. Здесь вот видим, да, 5 простых шагов, чтобы заработать 25 долларов в Ripple. Итак, надо зарегистрировать аккаунт. Я рассказал уже сказал, ссылочка в описании под видео. Дальше надо нравится, поставить лайк и сделать репост на Facebook, потом дальше на Twitter вести вот как раз вот кошелек Ripple, пройти KYC на бирже и есть еще вот рефералочка. 2 доллара можно получать за каждого реферала успешно прошедшего KYC. Не знаю, есть ли нет ограничения по рефералке, но ну, по количеству друзей, которых вы можете пригласить, здесь ничего об этом не сказано. Вот, но видим, да, не просто за регистрацию, а за того друга, который пройдет KYC. Ссылочку свою реферальную можно найти у себя в кабинете, видим, да? Здесь вот здесь реферальная программа. Итак, нажали на кнопку "Начать участие в аэродропе". Здесь у нас правила открываются, знакомимся, принимаем правила. А, ну и вот нас опять вернуло на эту страницу, и здесь, значит, мы уже начинаем выполнять непосредственно сами задания. Нажимаем зарегистрировать аккаунт, я уже зарегистрировался, поэтому вот здесь у меня стоит галочка, нажимаем послать. Далее после этого открылось поле, в которое надо было ввести как раз вот код, полученный от двухфакторной аутентификации. Я говорил вначале, что надо установить все, вставил код, здесь у нас все ожидания, да, проверка, я так понимаю. Идет. Дальше поделиться, лайк и репост в фейсбуке. Нажимаем начать. А, смотрите, здесь нравится фан страница, то есть перешел по ссылке, здесь подписался на группу, поставил лайк. И потом дальше перешел по этой ссылочке. Это ссылка на закрепленный пост. У них как раз про Airdrop. Поставил лайк, сделал репост. Перешел к себе на страницу. Там поставил еще раз лайк. И взял ссылку на этот репост. Вот ее сюда и вставил. Это я прочитал в чате. Здесь тоже кто-то из людей спрашивал. Спрашивал какую ссылку вставлять на Facebook. И был ответ такой от админа, что ссылку на репост. Опять же я сделал это. Здесь стоит галочка. нажимаем кнопку послать. Далее, также понадобилось ввести код о двухфакторной аутентификации. Ввел дальше, вот видим, ожидания, ну, проверка, я так понимаю. Дальше, задание в Twitter. Так, несколько дополнений по Twitter. Twitter у меня сейчас в ожидании. Смотрите, просто лайк, ретвит не проходит. Ссылку, если берешь на ретвит, пишет, что уже такие данные есть. В общем, надо написать свой комментарий. Например, я написал там отличный проект. Вы напишите еще что-нибудь и вот уже тогда получается у вас уникальная ссылочка которую вы берете вставляете для доказательства дальше по кошельку я ввел кошелек взял его на бирже binance зашел к себе в аккаунт я был там зарегистрирован нашел ripple нажал на кнопку депозит но ну, это значит пополнить и смотрите там берете кошелек его вставляете и еще вставляете там у вас там пишет красным цветом будет написано предупреждение о том что надо вставить свой тег либо там но ну, дополнительную информацию подтверждающую а, вот как раз это был ну у меня код был да то есть а, это я вставляю во второе поле в одно поле я вставил номер кошелька куда должны прийти Ripple, во второй как раз вот этот код а, ripple deposit так по моему так он называется Нажал на кнопочку «Пройти кивайси», то есть следующее задание, смотрите, здесь выскочило окошко, не забудьте пройти кивайси для получения Ripple в июле 2019 года. Все, нажал на кнопку «Начать» и меня перебросило на мой кабинет, где, в принципе, я уже отправил все свои данные, они у меня находятся, вот пендинг, видите, в обработке. Все, вот пожалуй на этом здесь все на этом я буду еще снимать видео по по этому проекту мне понравилось буду ожидать еще других может каких-то раздач будут сниму на днях видео еще по баунти которые тоже здесь есть Ну вообще одну с обзором проекта но здесь есть баунти компания дальше все вот вопросы, я думаю, мы будем обсуждать по этой теме в Телеграм-чате, у меня ссылочки на Телеграм-чат там в описании, как всегда под видео и по данному проекту тоже, здесь ссылка будет на русскоязычный чат по этой бирже, где вот можно задать вопросы по аирдропу тоже будет в описании под видео, и на регистрацию будет ссылка под видео, и на русскоязычный телеграм чат Поэтому сможете там почитать уже кто-то, многие вопросы люди задавали, там есть ответы, и если не найдете, сами сможете задать свой вопрос на русском, и получите ответ на русском языке. Что касается самой биржи, опять же, здесь вот, насколько я почитав, понял, что сейчас здесь идут пока торги, вот здесь видим, да, вот человек задал вопрос на сайте, столько информации, я так и не понял, когда откроется полноценный ввод и вывод. И вот админ ответил, на данный момент вы можете полноценно торговать биткоины, эфиры, USDT, после окончания все будут добавляться новые торговые пары. Ну, а я в начале видео показывал, что ICO у нас заканчивается, по-моему, через 11 дней, да, через 10 все, в принципе, на этом, пожалуй, все. Напоминаю, что скоро я, наверное, запишу на днях видео, естественно, самой о всей этой бирже, тем самым поучаствую в баунти-компании. Вот. Кому интересно будет вообще, ну, кому лень самому разбираться с биржей, ну, сможете просто мое видео посмотреть и понять, что за биржа, что она из себя представляет, какие там идеи основные. Вот. Все, всем желаю больших заработков до встречи в следующих видео подписывайтесь на канал всем пока